Мы продолжаем сегодня путешествие по Вселенной. Посмотрите на космическую ленту времени. Вы уже знаете, как много событий произошло в первую секунду. Энтергия большого взрыва образовала частички материи. Борьба материи и антиматерии. А что происходило с частичками дальше? После большого взрыва их образовывалось множество. Ученые называют эти частички элементарными. Элементарные частицы – это неделимые частицы материального мира. Они существовали только доли секунды. Это был бурный процесс возникновений, распада, взаимопревращений элементарных частиц. А наиболее стабильные стали образовывать устойчивые соединения, которые стали ядрами будущих атомов. Атом состоит из ядра, и оболочки электронов, вращающихся вокруг него. А в первую секунду после Большого взрыва температура еще слишком высокая, чтобы частицы могли объединиться в атомы. Вот что говорят по этому поводу физики. Атомы не могли существовать. Представьте, что вы поставили ледяной кубик в паровую баню. Лед сразу же растает. Ледяные кубики не могут существовать в паровой бане. В первую секунду после Большого взрыва образовались компоненты атомов. Меньше чем за мгновение Вселенная превратилась в суп из кварков. Ученые считают, что кварки – это мельчайшие частицы материи. Кварки были настолько плотными, обладали такой энергией, что вся Вселенная была похожа на жидкость. Она была горячей, плотной и бурной. Следующим этапом стало образование ядер атома. Для этого Вселенной понадобилось три минуты. Постепенно кварки стали объединяться по три. В результате возникали частицы, которые составили ядро атома. Это протоны и нейтроны. Их еще называют нуклонами. От латинского слова nucleus – ядро. Протоны стали объединяться с нейтронами и образовались ядра Атомов. Они начали сталкиваться с неимоверной силой, которая спаивала их навсегда. И при этом выделялось огромное количество энергии. Вот как это происходило. Известно, что основой строения атома является ядро. Оно имеет положительный заряд и состоит из нуклонов, положительно заряженных протонов, и нейтронов, не обладающих электрическим зарядом. Важная особенность ядра — его устойчивость. Какие же силы обеспечивают связь нуклона? Атомное ядро столь устойчиво благодаря особым силам притяжения между нуклонами. Это ядерные силы, самые мощные из всех известных в природе. Взаимодействие которое возникло между ними, называют сильным. Оно возможно, когда частички находятся на очень близком расстоянии и при очень высоких температурах. По мере остывания Вселенной ядерные реакции прекратились. Итогом первых трех минут стало образование ядер первых атомов во Вселенной. Как и почему возникли атомы и какое вещество было первым во Вселенной, мы поговорим в следующий раз. А как ученые узнали об этом? Ведь большой взрыв был 13 миллиардов 800 миллионов лет назад. Они смогли это даже пронаблюдать. Разве такое возможно? Как им это удалось? В нашей медиатеке есть видео об этом. Посмотрим, как ученые изучают первые моменты жизни нашей Вселенной. Есть только один способ увидеть эти сверхгорячие компоненты материи, существовавшие в первую секунду после Большого Взрыва. Нужно воссоздать условия Большого Взрыва. Если вам нужно смоделировать возникновение Вселенной, единственный выход — это ускорители частиц. В ускорителе происходит столкновение субатомных частиц. При этом мы получаем огромное количество обломков, после чего нам нужно разобраться, что именно осталось после столкновения. Это столкновение обладает колоссальной энергией. В уменьшенном масштабе оно воспроизводит первую секунду Вселенной в зачаточном состоянии. Как? Разрывая ядра на протоны и нейтроны, из которых они состоят. Сталкивая протоны с протонами, мы можем получить температуру, которая не существовала с самого момента зарождения Вселенной. При столкновении протонов происходит настолько мощный удар, что за долю секунды материя переходит в состояние, в котором она находилась сразу же после Большого взрыва. Возникает облако элементарных частиц. Этой энергии достаточно даже для того, чтобы разрушать протоны и нейтроны. Внутри... Ученые обнаруживают составляющие компоненты материи. Крошечные частицы под названием кварки. Глубоко под землей в пригороде Женевы в Швейцарии находится самый дорогой экспериментальный прибор, созданный человеком. Большой адронный коллайдер или БАК. Это самый большой ускоритель частиц в мире. На глубине более 90 метров под землей проложена замкнутая в круг труба длиной 26 километров. Внутри нее два луча протонов толщиной менее человеческого волоса разгоняют почти до скорости света до 299 тысяч километров в секунду. По кольцу в противоположных направлениях перемещается 300 триллионов протонов, которые сталкиваются в центре четырех огромных детекторов. Детекторы не могут обнаружить саму частицу, но способны найти след, который она оставляет. По этому следу мы можем определить, что это за частица и как быстро она движется. Лоренс Краус инспектирует один из этих детекторов, каждый из которых размером с пятиэтажный дом. Мы находимся внутри сооружения, которое заслуженно называют одним из готических соборов 21 -го века. Эта грандиозная конструкция построена из тысяч тонн стали, больше, чем Бефелевой башни. Здесь тысячи километров проводов. Все это было спроектировано тысячами физиков из сотен стран, которые говорили на десятках языков. С точностью до миллионной доли сантиметра. И все это для того, чтобы обнаружить, что происходит там внутри. Коллайдер позволит ученым узнать о большом взрыве больше, чем когда-либо ранее. Они смогут воссоздать самую первую секунду вселенной. Величайшую секунду. На сегодня все. Пока.